Шади Плей, топ ютубер. Фу, блин, урод. Это тот же? Он просто скинул мой скриншот, как я заявку, которую я ему кинул. Итак, всем привет, с вами Шади Плей. И сегодня у нас появился хейтер, которого я ввожу вам в пример, который хейтит не из-за чего а из-за всего. Ну, вы посмотрите этот видос и поймите сами. Ну, а с вами Шади Плей и всем фнаферский привет! Все начинается с того, что просто мой брат ссыл ссылку кидает на КНАФ-стрим Шадиплэй. Кстати, посмотрите его обязательно. Я там проходил два часа КНАФ, четвертую ночь. Е еще будет э, пятая ночь прохождения. Ну, в общем, смотрите, что. Как у нас тут происходит. Че? Кто это? Шади Плей, Топ-ютубер. Фу, блин, урод. Это тот я. Он просто скинул мой скриншот, как я заявку, друзья, ему кинул. Хотел подружиться. И он меня обозвал, прям перевез сообщением там. Да, он присылал сообщение, где он меня обозвал. Он... А как тебе удобнее сказать? А почему он урод? С чего так сразу? Потому что на файл урод. Как их поискать? А это как фноплей, только хуже. И чем же? Ну-ка. Кринжом. Каким? Его слишком много. У фнофлей это все. Абсолютно. И я вообще после этого не врубаюсь. В чем смысл? Что у фоновплее? Как у фнофлее? Зачем а, пример ведет фнофплее? Да, у меня была аватарка... Такая же, типа, как у ФНАФОЯ. Ну и что? Как бы могу себе позволить? И чё? Ну, подумаешь, ФНАФОЯ и мой родственник. Чего такого? Ладно, продолжаем. Смотрите этот кринж. Игорь, в который он играет. А у Шади? Голос. Он тоже самое, но только хуже. Чем? Да всем, блин. Я тебя три минуты спрашиваю. Задолбал его защищать. Я не пойму, зачем оскорблять, доп... Причем, когда я хочу просто добавиться в друзья. Проще, блин, отклонить заявку, если неприятен. Обязательно писать там какому-то другу, что типа, о, вот это говно ко мне добавляется, типа. Ну, на типу такого написал. Сейчас, наверное, сверкнула где-то вот эта вот штучка. Ну, блин. Офига, он начал просто чисто хейтить, ведь он мог просто проигнорить э, сообщение с ссылкой на мой стрим по КНАФу. И вообще, какого фига он приводит пример в ФНАФПЛЕЯ? И очень многие уже в пример дают ФНАФПЛЕЯ. И с самого начала создания канала они тоже думали, что вообще второй канал в ФНАФПЛЕЯ, типа, что ФНАФПЛЕЙ придуривается и создал второй канал. Ну, я понимаю, конечно, есть схожесть, но не настолько, чтобы, типа, я был хуже в ФНАФПЛЕЯ. Ну, блин, чем? Я не понимаю, чем я хуже, чем ФНАФПЛЕЙ. Я просто чел, который учился в ФНАФПЛЕ и Сия это все делать, и потом что-то свое начал добавлять. Вот, ребят, вот, честно, я свое добавляю и делаю, конечно же, контент по фнаппою. Может быть, да, из-за этого. Но, блин, мне нравится контент фнаппоя, и нравится контент фнафплея, как всячески как-то пытаться продвинуть. Блин, офига. Но если тебе, конечно, не нравится, вали, типа, нафиг, и просто закрой свой рот. И я сейчас не это не грубо говорю просто. Я просто говорю, чтобы, блин, о Финна хейтить не из-за чего. Ну, блин, <смех> меня это радует, конечно. Что у меня есть хейтер. А это значит, что я что-то делаю. Если бы я ничего не делал, у меня бы не было хейтера. Ну и, собственно, это круто. Ну, конкретно. Чем? Чем не так? Все, всем это не оправдание. Вот чем он хуже, чем что в плей? Да мне понял! Я даже не знаю, кто ты. Ну и жаль. Ну а кто он? Меня вообще не интересует. Ты хотя бы один видос посмотрел. Единственное, что я хочу ему пожелать, это поскорее перестать засорять интернет ему бейсером. А, -а, -а, а, ну... Что я могу сказать? Он просто не смотрел видосы, теперь все ясно, почему он думает, что видосы полное говно и все говно. Э, видим просто, что сколько у меня подписчиков. У него, наверное, 0 подписчиков и 0 лайков, 0 всего э, 1000 миллионов миллиардов дизлайков. В общем, ребята, что из этого можем понять, что хейтеры тупи, тупые, тупые идиоты, которые не смотрят видео, но знают, кто такой ФНАФПЛЕЙ, и не смотрят его видео, но или смотрят и просто добавляют какую-то хрень, просто несут анархии, просто чисто. Ребят, вообще, на что мы тратим свое время? На съемку очередных хейтеров. Пока я уже все понял. Сейчас я его позвал. И в тот момент прибегает нафиг мой братец, нафиг прибегает и говорит, что у меня хейтер. Я на то время просто лежал под одеялом и кайфовал с лампового стрима в фнофлее, который причем стримит и сидит в телефоне. И это, блин, капец, палевно. Ну в общем, блин, я обосрался того, что ко мне прибежали. Просто сказали мне хейтер у меня. Я вздрогнул. Он, конечно, просто сказал мне хейтер внимание. Я такой, блядь, да... какой хейтер, чё? Кого? Я же случайно мотиваюсь, даже тогда я случайно что то сказал. И блин, и потом такое. Ээээ, <мышленный звук> аудио. Как жаль, что я их не слушаю. И да, вы дальше поняли, что произошло. Чё, ты понимаешь, какого фига ты из-за ничего начал просто обсирать меня? И сказал, чем? Ну ты говоришь, всем. Ладно, мне это уже как-то выписело. Нормально оправдайся, а потом хейти за что-то, непонятно что. Спасибо, конечно, за хейт, спасибо за контент. Удачи. А в твоем начинании хейтить, я не обижаюсь. Плюс контент на мой канал, как бы чел. Как бы, подписчики, в чем смысл этого видео? В том, что просто хейтеры-идиоты. Ну и дальше он такой что-то написал, но это уже осталось за кадром, в голове у моего братца. Он сказал, я дальше, что произошло, не буду говорить. Так что это остается тайной. Но он сказал, что он выключил у него уведомления, ну чё бы банкинул. Ну а так хейтер просто страдают всякой фигней и хотят просто хейтить и разводить каких-то лохов, у которых просто как бы нету силы что-то сделать со своими эмоциями. Они слишком чувствительны к этому. Ну, я-то так думаю. Если что-то не так, поправьте меня в комментариях. Вот. Напишите, что вы думаете о таких людях, об этом человеке. и, в общем, всем пока. Надеюсь, мои старания опять захейтят, потому что я делаю что-то. Ну, в общем, это первый и последний видос, надеюсь, с хейтом. Больше такого не будет думать.